Здравствуйте! Многих, многих интересует вопрос, а можно ли помыть аппаратом К2 самым начальным классом, автомобиль обычный среднего класса. То есть мы сейчас специально выбрали грязный автомобиль, то есть который проехал немного по бездорожью. И мы не будем сбивать грязь с него, то есть не будем использовать пенники, не будем использовать какие-то дополнительные приспособления. Возьмем просто самый бюджетный аппарат. Из всего, что нам потребуется, это, собственно говоря, сам аппарат. Бутылочка с химией, из которой будет производиться забор химии и также подключение воды магистрально, поскольку этот аппарат не работает самозабором. Ну и сейчас мы с вами включим, попробуем и посмотрим, что из всего из этого получится. Итак, мы нанесли эмульсию на автомобиль без помощи пеногенератора, то есть мы использовали только все, что есть с аппаратом. Опять же, повторю, это самый бюджетный вариант. Сейчас химия отработает свое положенное время, это 2-3 минуты, главное не дать ей высохнуть, и начнем забивать грязь. Я думаю достаточно, для теста нам и это подойдет И сколько уже отработала химия Поэтому пробуем, что у нас получится Опять же очень важно смывать Важно снизу вверх И это 50% успешной мойки То есть это очень важно Итак, как мы с вами видим, даже аппарат к 2 справляется со своей задачей прекрасно. Единственное, что есть ряд недостатков. Это короткий шланг, то есть, ну, это аппарат начальной серии, бытовой. То есть, он стоит, ну, совсем смешные деньги. То есть, при этом с ним неизменно отличный результат, так и с любой другой техникой Керхер.